добрый вечер все кто сейчас меня видят зашли наверное чтобы узнать что же именно сейчас о думает или она или он ну что ж все хотят знать тайные мысли это понятно мой расклад сегодня так и называется тайные мысли вашего партнера а, решила я сделать всеми вами любимый кельский крест. Давно его не было. Делаю на любимейших картах Ленорман. Я их просто обожаю. Как и многие другие карты, конечно. Но эти особенно. Их приятно брать в руки, они говорящие. Не знаю, может быть, только со мной они такие. Но, но я их обожаю. И еще обожаю тактильно. Вот вообще, знаете, вот, карты есть разные, а вот эти, они как-то очень нежные, гладкие такие. Ну, помимо того, что красочные и глубочайшие, раскрывают нашу тему. Давайте посмотрим, если вы в тайных мыслях партнера, да? На данный момент, когда вы зашли ко мне в гости. Ну что ж, расслабились, я выкладываю. Я буду ложить на каждую позицию по две карты. Потом буду вам рассказывать, что это такое, какая позиция чего значит. Сначала сделаю. Расслабляемся, не зажимаемся, продолжаем думать, представлять любимого, любимого. Не бойтесь ничего. Здесь мы узнаем самое сокровенное, самое-самое. Если на чем-то придется поработать в отношениях, ну, ментально, да, какие-то убрать несовершенства, то это нам только на пользу пойдет. Если же сами карты покажут хорошую картину, что ж, вообще прекрасно. В любом случае, ничего плохого для вас даже карты какие-то, я не знаю, какие выпадут, но даже те, которые, допустим, вам не понравятся, да, их всегда можно проработать, и в реалии будет совсем другое. Ну что ж, четыре карты я оставляю на судьбу дальше. На обороте карта женщины. Ну смотрите, ну это просто мистика, правда? Ну, вот наш, наш вообще расклад называется «Тайные мысли вашего партнера". Но если вы смотрите на мужчину, и вы женщина, то вот, вот его тайные мысли-то, вот. В принципе, можно и не смотреть, да, расклад? Ну, в любом случае, нам приятно это было увидеть. Прекрасно. Так, смотрим. Основная карта. О, ему тяжело. Тяжело, сердце прямо вот прямо сейчас, что Что у него под сердцем? Прямо сейчас он хочет двигаться, двигаться по, по направлению к вам. Видите, здесь карта дорог. Здесь вот такие две лесенки. И вот в одной из них горит такой свет, солнце, такой яркий-яркий отсук. Солнце, солнечный луч. И он уже открыл эту дверь, он уже практически вошел, но ну, ну никак, вот никак. Все закрыто, перекрыто наши дороге. Возможно, поэтому выпадают здесь в центре такие карты. У него нет сомнений, нет сомнений, что вы и есть его тайна. Да, вот я в сенастрии читаю. Вы его тайна, нет у него сомнений. Он хочет двигаться к вам. Прямо сейчас коса, вот прям резко, вот ему тяжело, ему сердце прям вот оно, ну, ух. Вот такое вот, знаете. Так, что основа? Вот основа вашего, вашей встречи. Хм, удивительно. Человек очень, очень чувственный, чувственный. И вы, возможно, тоже дали ему понять, что вы для него, вернее, он для вас какое-то чувственное воплощение вас. Да, вот два сапога, пара, как бы. Вот вы такие, ну, чувства вас переполняют. Вы давно уже в связке. То есть давно между вами союз. В данном случае я не читаю это кар карта, кольцо, я не читаю это как муж и жена. Муж и жена, вы предполагаете, с небом. Но вы в данном случае основа вашей встречи, да, вот которая была, состоялась уже в реалиях, это то, что вы чувственно друг друга почувствовали и сразу, сразу стали одним целым. Колечко, в колечко собрались. Вот это вот то, что у вас сейчас на данный момент. Так, какие преграды у вас? Ну что ж, есть у вас преграды. Был какой-то конфликт, либо много работы у человека, либо здоровье пошаливает. Но так как мы смотрим на партнера, это не ваше здоровье и не ваш конфликт, а с его позиции да, были какие-то конфликты. Но так как здесь в центре карта коса, и я, я читаю все и карта дорог, эти конфликты уже ушли. То есть вы что-то такое предприняли вдвоем, что конфликтов больше нет, даже на расстоянии, представляете, какие вы молодцы. И конфликт сменяется картой дерева. Дерево – это карта судьбы, это карта того, что вы предназначены друг для друга, карта, кстати, того, что а, глубинное что-то между вами такое. Знаете, вы корни друг другу пустили уже в сердце, и там прочно обосновались в его душе. Он уже как бы... И не понимает, а как было до вас? Да я и не помню, что это вообще время такое было. Вас не было, да? Ну, то есть вот такой момент здесь проигрывается. Кольцо, видите, дерево, луна, чувственность. Луна, кстати, еще может означать, что вы друг друга питаете. Питаете вот этой... Вы ему, если вы женщина, отдаете женскую энергию такого, знаете, экстра-класса. А он вам мужскую, даже на расстоянии. Так, что магически между вами сейчас? Хм, у вас ключевая сексуальная связь. То есть, как вам сказать, вы откроете в себе очень много сексуального какого-то рая, да, наслаждения. Ну, откроете, то есть это позиция будущего. То есть пока этого нет. Вы откроете наслаждение друг с другом. И это будет скоро. То есть это карта сексуальности. Вы очень сексуальны для этого мужчины. Либо если смотрит мужчина, то для женщины вы, ну, вы прям Аполлон. Но ну, этим все сказано, не буду дальше говорить о там, достоинствах и так далее. А каким видит партнер себя в этих отношениях? О, Ну что ж, он видит, что он успешен и он вам по судьбе. Что с вами будет успех и что это судьба. То есть и он чувствует, что вы даете ему быть самим собой. Это очень хороший признак, прекрасные карты. Партнер полностью доволен находиться с вами в одном союзе, в одном пространстве. Каким, какой видите вы себя, если смотрит женщина? Смотрите, что опять-таки карта судьбы. Представляете, одно и то же. Тут просто карта книга и карта судьбы, да, крест. Но в данном случае она означает одно и то же. Полная синастрия, и еще вы мечта этого человека. Звезда, мечта, карта 16, звезда Ленорман. Прекрасно, я очень рада. Какие-то есть у вас препятствия, сейчас посмотрим? Нет. Вот сердце и лилия, благородная верная связь между вами, несмотря ни на что. Несмотря ни на какие-то потери, которые были, конфликты, вот, ну, которые ушли да, уже безвозвратно. Вот для него сердечная, верная привязанность на всю жизнь. У кого-то и так проявляется. Итак, что придет в скором будущем? Боже мой, какая прелесть. Свидание. Счастливейшее свидание. Карта «Дом». Во-первых, для него дом, где бы вы ни находились. И еще этот мужчина хотел бы с вами прожить, вот по этим всем 17 карт, прожить с вами всю жизнь в одном пространстве, в доме. Возможно, он готовит для вас этот дом так как здесь кар... в данном случае дом проходит как материальное, да, как вот свидание, и что свидание в доме, в каком доме, в вашем доме, то есть в его доме, в вашем доме, ну то есть вы меня поняли, а что еще, какой совет вам могут, могут дать карты, <свят> совет потрясающий, опять-таки, карта аисты, карта корабля, он уже движется к вам навстречу, он приедет издалека, и карта аистов говорит улучшение вашей семейной жизни. Возможно, вы опять-таки съедетесь, поженитесь, либо создадите просто союз там. Ну, у кого что, да. Но опять-таки улучшение вашей личной жизни. Да, да. Тайные мысли вашего партнера именно такие. Это его мысли мы сейчас посмотрели. Теперь совет вам: кто бы меня сейчас не смотрел, больше общения, потому что общения мало. Больше общения. Пишите. И ваше послание э, любовного характера. Очень много чувств. Очень много чувств. Здесь выпало чувственное. Общение любовное вас ждет. И сейчас пока у вас... Ну, небольшая такая карта. Здесь она читается. Карта гора, да Здесь она читается, что сейчас пока этого очень мало, либо нет. Ну, у кого там свои причины. Не буду вдаваться. Эта карта единственная здесь э, выдает... Э, то, что есть немного такое, знаете, как э, препятствие. Да? Кусочек препятствия, который заканчивается, так как она вышла в самом низу. А что будет дальше? Общение, переписка, возможно, какие-то проекты совместные, потому что здесь письма, и это могут быть и чеки денежные, все что угодно. И по какому вопросу? По вопросу любви. Если кто-то здесь смотрел на каких-то деловых партнерах, допустим, да, есть такие у меня люди. То, пожалуйста, у вас в будущем с этим именно человеком загаданным э, уходит вот эта вот, э, ну, непонятная вам пауза, да, в отношениях, в деловых переговорах. И у вас будут переговоры, которые будут приносить прибыль. И так как у нас рыба отвечает не только за чувства, а еще и за денежный канал, ваш союз, неважно любовный, либо деловой, либо еще какой-то там дружеский, будет приносить очень большую прибыль по вот этим вот картам. И это будет скоро. И вы сделали правильный выбор, что загадали этого партнера и, в принципе, двигаетесь с ним в одном направлении. Но опять-таки, это были его мысли, а вот эти советы, это больше вам, да, что, что вам ожидать. Я очень рада была увидеть это, то есть здесь нет плохих карт. Даже в том, что уходит, уходит ваша конфликтная какая-то суть и уходит то, что я говорила, неудачи какие-то. И, возможно, здоровье у вас было. Какой-то период был... Остро чувствовали какую-то... То ли, то ли это депрессия была, то ли это было действительно какое-то... Знаете, как симпатичное симптоматика вот нашего вот этого периода до да, коронавирусная носила характер этот но это опять-таки уже ушло вас у вас впереди только счастье свидание свидание также может означать встречу деловую здесь по этой карте и она будет в каком-то для вас важном месте которое в котором вы дальше будете находиться ключевом месте кстати, эту карту у змея можно прочитать не только сексуальность, а еще и умственные ваши какие-то э, находки. Вы что-то придумаете новое для того, чтобы ключевую какую-то создать, какое то что-то вместе, какой-то какой проект. Что приведет вас к чему? Улучшению вашей личной жизни. Смотрите, вот это карты итога, да, вот я их уже показывала. Ну что ж. Что может быть и благо, благодать тут на столе? Не знаю, у меня вибрация сейчас от этого расклада, что как мужчина, так и женщина настрадались. Вот, кстати, снимаю женщину, да, что ее ждет? Клевер, легкость в жизни, красота, не знаю, ощущение того, что она востребована, ну, это я о женщине говорю, да, сейчас, о том, что она нужна, о том, что она любима, по карте сердца, лилия, кольцо. Вот что ее ждет. Никаких плохих, уж тем более каких-то зловещих слов. Здесь просто нет, нет оснований произносить. Еще хочу сказать, что э, очень важно, если мы хотим действительно в реальности, чтобы это все пришло к нам, э, мы понимаете мы делаем сейчас расклад на данную секунду здесь и сейчас если вы меняете свой курс по жизни завтра послезавтра то и расклад будет меняться вот сейчас на той позиции на которой вы сейчас находитесь вашего мышления отношения к этому человеку вас ждет такое будущее вот задумайтесь над тем что я сказала и старайтесь в эфир да, в нашу вот эту физическую такую вот земную энергию, Привносить э, благость да, вот, в виде своих мыслей, своих вер, э, воплощений, действий, там, не знаю, общения. То есть э, старайтесь понимать, что то, что мы сеем, да, то потом и взращиваем. У нас нет такого, что, что ну, грубо говоря, каждый день зависит от того, э, что было вчера, да. И так далее. Вчера был, зависело от того, что было позавчера. Но мы туда не смотрим, то позавчера. Но истоки какие-то тоже на будущее там просматриваются. Поэтому то, что было сейчас, в данной секунде, здесь и сейчас, и вы нажали, нажали на это видео, вот оно вас сейчас показывает, что будет дальше. Вы вот сейчас двигаетесь в правильном направлении. Это то, что я хотела иными словами сказать. Ну что ж, сегодня коротенько обо всем и, в принципе, и не понемногу, а очень даже помногу. А могу сказать, что да, да, вы, вы на правильном пути и человек этот ваш. И вы для него та самая. По карте всадник. Обнимаю, целую, пишите, звоните, подписывайтесь, не забывайте комментировать все, что вы там для себя важное открыли, раскрыли, чтобы я понимала, насколько та или иная тема близка и что можно сделать еще глубже, еще интереснее для вас. С вами была ваша Елена. Пока! Будьте счастливы!